Здравия желаю всем, кто меня видит и слышит. Мы находимся возле проходной Людиновского тепловоза строительного завода. Данный завод является одним из старейших промышленных предприятий. Основан он Демидовыми еще в 1745 году. Здесь в 1879 году был выпущен первый серийный паровоз нашей страны. Это предприятие Успешно пережила славные победы Суворова, русско-турецкие войны, Первую и Вторую революцию, Первую и Вторую мировую войны, нашествие Наполеона Бонапарта. И многие-многие катаклизмы происходили на этой территории. Но в нынешнее время этот завод больше не принадлежит нашему народу. Им как собственностью владеют так называемые иностранные инвесторы, которых пустила на нашу землю Российская Федерация. И мы имеем данную картину как один из вариантов скрытой оккупации на нашей территории. Данное предприятие является дважды краснознаменным. В советские времена получила два ордена Трудового Красного Знамени. На этом предприятии побывал первый космонавт Союза ССР Юрий Алексеевич Гагарин. Данное предприятие является символом сегодняшней российской федерации, которая беззастенчиво распродает имущество, накопленное веками многими поколениями наших предков. Все это переходит в руки иностранных так называемых инвесторов и по большей части эксплуатируется в их интересах если вообще эксплуатируется мы знаем что множество подобного рода предприятий были были полностью уничтожены и закрыты навсегда благодарю за внимание